Сын-первоклашка возвращается домой 1 сентября и кричит на родителей. Вы меня обманули, вы мне все врали. Что, сынок, не так? Вы говорили, первый класс, а там даже не эконом. Кресло твердый столы из ДСП, даже шведского стола нету. Аниматорша какая-то, и то нервная. Сегодня 1 сентября, начало учебного года. Хочу пожелать вашим деткам хороших оценок, замечательных знаний. Ну а, конечно же, вам терпения, терпения и еще раз терпения. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.